всем большой привет подписчики сейчас мы с помощью виномира так называемого измеряем процентное содержание сахара в кленовом соке это сок который сейчас активно идет с начала апреля вот его показания по верхнему зеленая шкала свыше 5% по миниску. замеряем мы с помощью виномира виномир это такой Ариометр, который продается сейчас в магазинах у нас и служит для измерения содержания концентрации спирта и сахара одновременно, там две шкалы. И в кленовый сок, который первый мы собрали, он имеет содержание сахара свыше 5%. Есть видео на канале, а измеряется с помощью вот таких приборов. И кленовый сок намного слаще, чем березовый. Заготавливайте вперед с песнями.